Привет, ребятки, всем здорово! С вами я, Руслан Котлерчук, вещаю из Украины, из Кировограда. У нас дождик сейчас был, зашел в парк. Думаю, спрячусь от дождя, отойду подальше от людей, чтобы сосредоточиться на видео, на той информации, которую я вам хочу сейчас донести. А информация по турам. Я говорил о том, что буду проводить тур в Грузию, в Батуме по недвижимости. Озвучиваю. Тур будет проходить первый тур в конце сентября этого года, через две недели, через две с половиной примерно. Мы отправляемся в Грузию на 5 дней. Это будет 4 ночи и 5 дней примерно. Стоимость тура, контролируемая сумма это 300 долларов. Это проживание, питание, трансфер, гид, экскурсии. Вот. И неконтролируемая сумма это перелет. Это примерно 200-250 долларов. То есть, итого в сумме получается где-то 550 долларов. Смотрите, вы заранее говорите, например, какую-то дату. Мы под эту дату подстраиваемся и смотрим, почем авиаперелеты. Что входит в эти 300 долларов? Мы заранее с вами оговариваем вопросы по Батуме. То есть, какая недвижимость вас интересует. Первое, это, возможно, будет покупка недвижимости для себя. Да? Там, квартира или там, дом, или земельный участок. То есть, неважно, просто конкретно для себя. Возможно, у вас есть желание переехать в другую страну или получить ВНЖ, со временем паспорт. Возможно, такое желание. Второе, это, например, у вас есть желание приобрести недвижимость под аренду. Сдавать ее или самим, или через управляющую компанию. Третье, это у вас есть желание приобрести недвижимость до момента застройки и продажа после введения в эксплуатацию. Возможно, вы хотите приобрести апартаменты в каком-то комплексе, где есть мировой бренд, типа Marriott, типа Хилтон. То есть они строят большие объекты, часть помещения сдается в отелью и часть продается как апартаменты, и потом со временем сдается тоже через управляющую компанию, которая сдает и отель и отдельно апартаменты. Возможно такой запрос. То есть каждый запрос индивидуально мы с вами отрабатываем. В эти 300 долларов мы просто будем заранее подготавливать для вас объекты, которые мы по приезду будем смотреть. Мы прилетаем, например, 1 октября, 4 ночи и 5 дней мы с вами проводим в Батуме, ездим по объектам, смотрим, то есть это будет десяток объектов, смотрим под разный ценовой сегмент, в общем, под разные условия, полностью все отрабатываем, смотрим, ездим, катаемся. Кушаем экскурсии, в общем, ед все рассказывает про Батуми. В общем, прикольно проведем время. Смотрите, я хочу, чтобы мы просто на конкретно на позитиве провели это время там пять дней, чтобы мы приехали, получили во-первых заряд энергии, да, от этого тура, не просто как бы поехали в бизнесовый тур, посмотрели цены, о, там, за голову взялись, там то-то-то, сколько информации, там начали что-то там думать, обрабатывать, чтобы это все вам просто принесло, знаете, новые силы, новые мысли какие-то к новым своим свершениям, да, если у вас есть какие-то серьезные мысли о том, чтобы что-то поменять в своей жизни или добавить, вот я хочу, чтобы я вам в этом реально помог, я хочу быть с вами душа в душу, вот слова выражения я получил от одного своего друга вот душа в душу вот я хочу чтобы мы реально с вами просто вот, понимали друг друга с полуслова но заранее нужно с вами это конкретно все отработать обработать запрос ваш вот чтобы я подготовил на него ответы я буду работать не сам со мной работает еще компания которая сейчас находится в батуме мы совместно это будем делать тур я со своей стороны сейчас нахожу людей ребята в батуме будут прорабатывать проживание питание и поиск непосредственно объектов в которые мы будем с вами смотреть значит смотрите я скажу так что 98 процентов которые вот у меня были вот у меня за два месяца работы в батуми по аренде и по продаже недвижимости 98 процентов то есть это клиенты с которыми вот я вот реально как душа в душе да то есть у нас с ними отличные отношения сложились чуть ли не друг чуть ли не друзья мы с ними расстались да. Каждому я сейчас могу спокойно написать сообщение лично о чем-то пообщаться, в общем, что-то спросить. Ребята мне ответят. Я уверен, у нас, у нас это взаимно. Все отлично. 2% – это статистика. 2% у нас просто не сложились отношения. Вот я хочу, чтобы, вот, кого я буду находить в эти туры, чтобы выходили эти 98%. То есть я хочу максимум подготовиться и максимум приготовить для вас ответы на ваши вопросы по вашему запросу. Я хочу, чтобы... Вот вся, вся входящая от меня к вам информация была на сто процентов нужная, да? но для этого нужна от вас обратная связь. Если вы готовы ехать в этот тур, пишите мне в личное сообщение, мы с вами пообщаемся, все проработаем, надеюсь, мы поймем друг друга, и мы поедем в этот тур на 5 дней. очень радует то, что ребята обращаются не только по недвижимости, еще и обращаются по бизнесу, спрашивают, чем-то можно заниматься вообще в Грузии. Ребята, у меня, может быть, пропал этот, знаете, как сказать, э э эмоции мои, мои пропали. Когда я находился в Грузии, я каждый раз, когда выходил в эфир, э у меня так это было все эмоционально, реально. Я так это все, э прям, мне кажется, передавал эту такую положительную энергию. Сейчас этого, наверное, нету, этого позитива, такого заряда именно. Вот. Но я вам скажу, что в Грузии просто... Вот они сделали очень классные условия. Грузия находится на 16-м месте по экономическому развитию среди 200 стран. Я это уже говорил кучу раз. Вот, и они сделали очень большой прорыв именно в этом направлении. Они создали классные условия. Государство не вмешивается в предпринимательскую деятельность, в бизнес. Говорят, там да, у них там есть коррупция на каком-то там высоком уровне. Но по-моему и коррупция есть в любой стране мира. Поэтому и в США, и я не знаю, в Австралии, и в Швейцарии, я уверен, везде есть коррупция. Поэтому смотря о каком, кто уровне говорить. Я говорю о том, о среднем уровне, который занимается предприниматели, да, там магазины, какие-то салоны, какие-то услуги. То есть человек приезжает, хочет как-то себя, себя реализовать, создать какой-то интересный продукт и просто заниматься там ну, продажами да, или там услугами на территории страны, то ему никто не вообще не помешает в этом. Ну, государство, тем более, не будет вставлять палки в колеса, вот, и человек будет спокойно этим заниматься. Рынок есть, люди туда приезжают, там живут, переезжают из других стран, потому что там сделаны классные условия. Я тоже рассказывал. Из Украины много едут, из России, из Ирана очень много, из Турции переезжают. Потому что в наших странах, да, и странах, которые окружают Грузию, хуже людям живется, в общем, чем в самой Грузии. Поэтому люди, люди туда переезжают жить. и везут бы деньги. А также меня радует то, что некоторые ребята мне пишут личным сообщением, мол, у меня тоже я там в Грузии чем-то занимаюсь, давай будем объединяться, давай будем объединять общие усилия, как бы что-то вместе будем создавать. Это очень-очень круто, потому что появляются какие-то единомышленники, которые с тобой мыслят, в принципе, на одной волне, ты разговариваешь с человеком, у тебя прекрасно понимает, о чем ты говоришь, и вы такой, опыт вроде бы друг друга дополняете, поэтому это очень круто. Поэтому, ребята, в общем, если кому-то интересно вообще тур в Грузию, кому-то интересно поехать по что такое Грузия, кто-то смотрит рассматривает страну как для, для проживания, или просто поехать в отпуск, или просто э, поехать посмотреть, почем там, что там, или вообще реально приобрести себе недвижимость. Вы можете спокойно поехать со мной в этот тур. Вот я вас приглашаю и мы проведем прикольное время. Я хочу, чтобы мы в этом туре реально просто насладились время времяпрепровождения. Мне вот один мой друг говорит: Тебе не кажется, что ты слишком быстро делаешь этот тур? Две недели на подготовку, там три недели на подготовку. Нужно людям больше времени, там за месяц объявлять, за два. Я говорю, во-первых, я уже говорил, что я буду проводить тур, да? Кому интересно, тот, и кто уже готов, тот... К тому только свист, не скажи, что поехали, все, человек поедет, потому что это ему нужно. Вот. А если кому-то нужно тянуть и что-то объяснять, как бы, но ну, это уже другая история, поэтому вам нужно, конечно, к этому подготовиться. Вот. Но если вы сейчас уже готовы действовать, готовы что-то поменять в своей жизни или добавить, то я сейчас вам делаю такое предложение. Поехали вместе со мной в тур, я вам покажу Грузию, я... Подготовлюсь на максимум, то есть мы для вас подготовим ответы на все ваши вопросы. Давайте заранее заговорите, что вам нужно от Грузии, что вам нужно от недвижимости, и мы, и мы сделаем это на максимум. Я хочу, чтобы вы получили от меня просто 100% полезной информации. Только дайте мне вопрос какой-то, да? И мы постараемся на него найти ответ. Если во время тура вы захотите приобрести недвижимость, деньги за тур полностью вам возвращаются. Если вы захотите приобрести недвижимость после тура, также вы потом приобретаете недвижимость. И если вы будете оформлять сделку через меня, я вам также деньги за тур верну. Я вам сразу говорю, что я на вас не заработаю ни копейки, а зарабатываем мы с продавца, тот, кто получает деньги. Это... Кому интересно, обращайтесь, давайте будем общаться, спрашивайте любой вопрос, открыт к общению. Объявляю, в общем, тур открытым, все, сейчас набираем, в общем, группу и выдвигаемся в конце сентября. Поехали!